Чтобы создать новую форму бюджета, нужно вначале перейти на вкладку «Финансовое планирование». В разделе «Планирование» выбрать пункт «Формы ввода бюджета» и в открывшемся окне нажать кнопку «Создать». Откроется форма для заполнения данных по документу. Желтым цветом подсвечивается шапка документа. В поле «Номер» программа автоматически записывает номер документа при его сохранении. Рядом с номером есть поле «Даты заполнения документа», по умолчанию программа всегда ставит текущую. В шапке документа нужно заполнить следующие обязательные поля. Настройка формы, сценарий, период формирования бюджета. Чтобы выбрать настройку формы, нужно нажать в этом поле на троеточие и в открывшемся окне выбрать в папке бюджета ЦФО один из вариантов вида бюджета. Я опишу подробно три настройки бюджета. Бюджет ЦФО по проектам. По статьям и по статьям с поступлениями. Остальные формы используются экономистами. Бюджет ЦФО по проектам нужно выбирать, если ЦФО необходимо планировать свой бюджет в разрезе проектов. При формировании такого бюджета будет видно, какая сумма требуется на какой проект. Наиболее часто необходимая форма «Бюджет ЦФО по статьям» выбирается в том случае, если необходимо формировать бюджет в разрезе статей оборотов. Статьи оборотов могут отражать расходы и поступления организации. С помощью бюджета ЦФО по статьям формируется бюджет в разрезе расходов. Он не содержит доходной части бюджета. При формировании бюджета будет видно в разрезе каких статей расходов какая сумма требуется. Бюджет ЦФО по статьям с поступлениями предусмотрен для тех ЦФО, которым нужно фиксировать не только расход, но и поступление. С помощью данной формы бюджета суммы указываются по статьям в разрезе доходов и расходов. При формировании бюджета будет видно, для каких статей расходов какая сумма требуется, по каким статьям доходов планируется поступление и в размере какой суммы. Выберем настройку формы по проектам. Автоматически подставился вид сценария первоначальный план. Есть еще два вида сценария реалистичный и оптимистичный. Что это за сценарий? До рассмотрения бюджета план сценария первоначальный. После того, как план бюджета рассматривают, его делят по двум сценариям. Реалистичный сценарий это тот, который утвердили, а в оптимистичный переносятся те строки бюджета, которые не могут быть реализованы в настоящий момент но в будущем их планирует реализовать. После указания периода формирования бюджета, работа с шапкой документа будет закончена. Ее можно будет скрыть, нажав на ссылку «Свернуть», которая находится в левом верхнем углу данной шапки. Теперь от шапки документа осталась только маленькая область с текстом «Основные» развернуть, при нажатии на которую появится снова шапка документа. Давайте посмотрим, как влияет выбор формы бюджета на формирование данных в программе. Строки бюджета формируются на вкладке «Данные бюджета». После нажатия на кнопку «Обновить» появляются поля для указания суммы в разрезе проектов, если выбран бюджет ЦФО по проектам. Если выбран бюджет ЦФО по статьям, то поля формируются в разрезе статей оборотов. Можно свернуть иерархический список, чтобы посмотреть, в какие группы входят доступные для выбора статьи оборотов. Чтобы это сделать быстро, нужно выбрать определенный уровень группировки, щелкнув по номеру группировки. 1, 2, 3 и так далее. Номера группировки находятся в левом верхнем углу. Я выберу второй уровень. У меня свернулись все поля, и группировки теперь находятся в самом верху данной формы. Поэтому, чтобы увидеть наши поля, нужно прокрутить список наверх. При настройке формы бюджет ЦФО по статьям мы можем заполнять строки бюджета только в группах инвестиции и расход. При смене настройки формы на бюджет ЦФО по статьям с поступлениями появляется возможность заполнять вместе с инвестициями и расходом строки бюджета в разрезе статьи оборотов группы поступления.